Уважаемые коллеги, имплантаты Бека Симодос Германия на сегодняшний день являются лучшими. По трем причинам. Первое ⁇ это безупречное немецкое качество изготовления продукции. Второе ⁇ это дизайн имплантата. Различного рода конусы и целит позволяет очень точно и правильно установить имплантат в полости рта. Третье ⁇ это соединение абатмонта имплантата. Уникальность бега составляет в том, что мы имеем конус под 45 градусов и шестигранник. Зазор на конусе составляет 0 микрон, а на шестиграннике на данный момент не более 15, хотя допустимая величина 25 микрон. Что это значит? Это значит, если зазорность составляет больше 25 микрон, появляется микродвижение и возникает так называемое понятие насоса. То есть микродвижение абатмента создает определенные условия для того чтобы пища попадала между шестигранником и э, имплантатом соответственно формируется определенная флора которая ведет к атрофии альвеолярного отростка почему мы подчас не видим быстрой атрофии потому что процессы идут медленно но через три года все становится очевидно и некоторым пациентам приходится работать переделывать поэтому мы сетуем за качество Пользуйтесь качественным имплантатом, и тогда у вас будет успешен весь ваш лечебный процесс.